чего начать ведение канала на YouTube? Как выбрать идею? Всем привет! С вами Надежда Шадрухина, интернет-предприниматель, эксперт в области YouTube. Сегодня поговорим о том, с чего же начать ведение канала. Статистика показывает, что большинство не начинают продвижение в YouTube из-за отсутствия идеи канала. Выбор ниш – это сложная, конечно, задача, пока не ответили на три вопроса, которые я вам сегодня представлю. Первое – это актуальность. Выбирайте те направления, которые интересны аудитории сегодня. Вот несколько примеров. Спорт, еда, отношения увлечение дохода, путешествие автомобиля выбирайте темы где много вашей аудитории для вашего бизнеса с узкой темой вы можете быстро исчерпать идеи для контента что интересно вам второе выбирайте темы в которых вы разбираетесь лично тема должна быть интересна для вас либо вы быстро потеряете удовольствие и в процесс и забросите ведение канала Лучшее решение это делиться тем, что вас увлекает и хорошо получается. Так вы сможете поддерживать интерес к процессу, даже если в начале не будет больш, большого роста подписчиков. Третье, это ваши возможности. Очень важно оценить ваши возможно, возможности для ведения канала. Если вы заводите канал о путешествиях, а делаете это раз в полгода, то это не самая хорошая идея. То же касается влогов, где на изготовку одного видео может уйти до 200 тысяч рублей. Также они требуют разнообразного контента с хорошим монтажом. Если у вас нет достойного бюджета, то не стоит начинать с этого свою карьеру на YouTube. А теперь выполним три задания для определения вашей ниши. Первое задание. Напишите список тем, интересных вашей целевой аудитории. Второе. Напишите список тем, в которых вы разбираетесь. И третье. Опишите свои текущие возможности для съемки. Четвертое. Выберите темы для своего канала, которые подходят вам по всем критериям. В следующем видео поговорим о том, как же избавиться от страхов при съемке. И я расскажу свой опыт. Так что, если интересно, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск нового видео. До встречи!